Всем привет, с вами Алиева Мария. Сегодня я вам рассказываю про мой конкурс ВКонтакте. Ссылку на мой контакт вы увидите на моей странице в YouTube. Итак, конкурс называется для наших любимых братьев My Little У вас есть там представленная песни, которые вы должны спеть. Можете просто это уже исключить. Я просто не нашла а просто мелодию. Вы должны спеть эту песню, и чтобы шанс выиграть был больше, вы должны придумать свой танец и свои движения. А также можете пригласить своего любимого брата, чтобы конкурс был интереснее. Этот конкурс для наших братьев. Итак, что же я буду дарить? За первое, второе, третье место. Ну, четвертое, пятое, это уже отдельная история. Итак, за первое место, конечно же, грамотно идете, я потом ее вам не буду показывать, ну чтобы сюрприз будет. Вот такой вот идет вот календарик за первое место. Идет такой вот магнитик. Тоже первое место. Штарамата. И еще вот такой вот диагнотик с кисками такими. Тут с клеточком. Сейчас скажу, сколько здесь страниц. 48 листов здесь, то есть 48 страниц, такой вот Это Этот что идет приз за первое место, вот. Приз за второе место опять же идет в календарик на 2015 год, вот такой вот календарик, потому что 2015 да год это да, да. И. За второе место идет такой вот блок записи с цветкой основой. Такой вот он цветной, Видите, разные цвета. Здесь он малиновый цвет, желтый, розовый, зеленый, оранжевый. Всего получается здесь пять цветов. И такой вот календарик. Это птица за второе место. А также за второе место идет такой же магнитик, только немного другой с цветочками. Это приз за второе место. Приз за третье место. Ну, как всегда, грамотно все будет. Вот такой вот календарик. И вот такой вот трелок со шапочкой. И теперь повесить его на ключе И на сумку, будет очень красиво. Приз за третье место. Приз за... Четвертое место. Идет... Вот такой вот календарь, 2015 год. И грамота. А также пятое место тоже идет календарик. За пятое место идет такой вот календарик. Такой же, как за второе, за третье. Такой же календарик и грамота. А за четвертое место я вам еще. Сейчас покажу, где идет Здесь... одну минутику подождите сейчас я вам покажу а вот нашла идет э, вот ну что у нас, как девочки ну давай вот, вот такие вот заколки вот такие две заколочки и вот такая вот заколочка и за пятое место кое-что еще идет. Сейчас вам покажу. Все вот. разбросала, я закончилась, я сделаю. Вот. Пришла. Так вот делаю такой вот пробник для зубов, на частичных зубов. От фирмы вот ROX. Очень хорошая фирма, я уже себе такое вот купала. Вот у меня остался и я вам подарю это за пятое место. Итак, сегодня я вам рассказывала про мой конкурс. И всем пока-пока. Желаю удачи!